Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скаде. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на период затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года. Затмения это определенные взаимодействия Луны и Солнца, периодически происходящие неподалеку от лунных узлов. Солнечные затмения всегда происходят в новолуние. Соединение Солнца и Луны. А Луны в полнолуние противостояние Солнца и Луны участие в этом процессе оси лунных узлов показывает особую кармичность судьбоносность и неотвратимость событий, которые происходят в коридор затмений. По взаимодействию серии затмений с натальной картой можно определить, насколько важным значимым будет период жизни для человека. Сезон затмений формирует фон событий на ближайшие полгода, до следующего сезона затмений. Сильнее всего затмение оказывает влияние на представителей знаков Льва и Рака, Солнце и Луна в управлении. Тех людей, в чьих натальных картах Солнце и Луна в мажорных аспектах друг с другом. В любых статусах, изгнания, экзальтации, падения или находятся в угловых домах гороскопа а также на тех, кто родился вблизи новолуния, полнолуния, затмения. Об индивидуальном влиянии затмений можно поговорить на личной консультации. У кого есть такая потребность, мои контакты на главной странице канала и под видео. А общую информацию о затмениях, их влиянии на отношения в мировом пространстве и на представителей всех знаков зодиака вы сможете узнать, прослушав это видео до конца. В лунные затмения разум подавляет чувства, а в солнечные затмения наоборот. Чувства преобладают над разумом. В периоды затмений происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время отлично подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. 2020 год оказался сложным для всех. Я думаю, многие уже поняли, что мир не будет прежним. Тип выражения коридора затмений характеризует цикл Сараса. Сарас значит повторение, определенный интервал времени. Затмения повторяются в том же градусе Зодиака каждые 19 лет. Оказывают значимое воздействие на мировые события и в особенности на мировых лидеров. Максимальный орбис для затмений 19 градусов между Луной и Солнцем. Есть такое понятие, как семья затмений. При рождении новой семьи затмений этот орбис является максимальным. В это первое затмение данной семьи Луна только чуть-чуть закрывает диск Солнца. Это солнечное затмение. В последующем, через каждые 18 лет, будет происходить затмение той же семьи. При этом Луна будет с каждым разом все больше закрывать диск Солнца. Затмения каждой серии Сароса, происходящие каждые 18 лет, будут смещаться примерно на 10 градусов вдоль зодиака. Примерно через 650 лет затмение будет полным. После чего эта семья затмений начнет потихоньку стареть. Диск Луны будет все меньше закрывать диск Солнца. Только уже с другой стороны, доходя до крайнего орбиса в 19 градусов. После чего семья этих затмений умирает. Период жизни семьи затмений от момента рождения затмения на полюсе Земли до момента его умирания составляет... 1280 лет. Но за несколько циклов до этого на том же полюсе рождается затмение этой же семьи. В зависимости от того, на каком полюсе родилось затмение, они отмечаются буквой N семья рожденная на северном полюсе и с семья рожденная на южном полюсе. Также каждая семья затмений, помимо буквы, имеет и порядковый номер. В процессе повторений за 1280 лет затмение два раза пройдет по всем 12 знакам зодиака. Полутеневое лунное затмение произойдет 30 ноября в 9 градусе Близнецов на Северном узле в 11.43 по киевскому времени открывает коридор затмений, который относится к группе Сараса 4S. Рождение этой семьи затмений произошло 19 марта 1624 года в 4:26 на Южном полюсе. Это было солнечное затмение. Завершение будет 15 мая 2868 года. Эта серия приносит с собой очень сильные эмоциональные чувства в сфере взаимоотношений и денег. Эти эмоции могут быть какими-то тяжелыми, которые блокируют или сдерживают э, любые проявления в, во взаимоотношениях. И это может привести к сильному разочарованию. Здесь присутствует чувство предопределенности люди могут обнаружить, что они вовлечены в события, касающиеся взаимоотношений, которые выходят за пределы их контроля. Возможно также неожиданное желание завершить взаимоотношения. Наилучший подход к этим затмениям — избегать поспешных действий, чтобы все вопросы можно было бы четко обозначить. Правильно поставленная задача – это уже половина решения. Лунное затмение – это затмение души. Происходит на северном узле в Близнецах 30 ноября и ставит вопрос перед всеми. А что я здесь делаю и как жить в новых реалиях? Это затмение – ледокол, прокладывающий путь вперед. Затмение на Северном узле дает возможность для будущего, поддерживает сам принцип жизни, облегчает процесс перезагрузки для ориентации на будущее. Для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные влияния лунного затмения 30 ноября, необходимо учиться, включать сознание и уходить от эмоций. Продумывайте четко каждый шаг, выстраивая реальные планы на будущее. Завершается коридор затмений группы Сараса 4С и 2020 год полным солнечным затмением 14 декабря в 13 градусе Стрельца на Южном узле в 18.14 по киевскому времени. Это затмение Духа. То есть... Солнца нет, реальность искажена, сознание затмилось эмоциями, нет ясности, нет воли. Свою центральную роль человек не видит и не осознает, нет жизненных сил. Поскольку Луны много, она затмила Солнце. Люди склонны демонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны эмоции, отсутствует понимание реальной угрозы но при этом много необоснованных страхов. Любое затмение дает блок по качествам знака, в котором происходит. То есть в этот сезон затмений идут искажения по сфере обучения, расширения мировоззрения, перспектив. А также в личном гороскопе затмения показывают искажения по астрологическим домам, сферам жизни. Об этом я рассказываю на личных консультациях которые могут быть в разных форматах. Более подробно о лунных узлах в оси Близнецы и вы можете узнать, посмотрев видео на эту тему. Ссылка ниже. Южный узел – это традиции, привычки. Показывает то, что комфортно и уже устоялось, стабилизировалось. Но это вымышленная надежность. Поэтому необходимо принять условия по Северному узлу, чтобы получить ресурс для будущего. По Южному узлу мы лишаемся чего-то, освобождаем место для нового. Для того, чтобы обойти острые углы в солнечное затмение 14 декабря и в ближайшие к нему дни, необходимо уже с имеющимся опытом Искать что-то новое. Пришла, пора пересмотреть, переделать. По-старому уже невозможно. То есть происходит переоценка устоявшегося с необходимостью искать новые варианты. Но какие, понимание придет сразу же после окончания коридора затмений. Когда изучаем личный гороскоп, подсказки смотрим по планетам в соединении, в оппозиции. По аспектам к затмениям от натальных элементов гороскопа. В солнечное затмение важно правильно соединить внешнее, это аспект Солнца, и внутреннее, это Луна. Сбросить страхи, отказаться от старого и бесперспективного, в пользу нового. 7 декабря 2020 срединная точка. Средняя календарная дата между двумя затмениями 30 ноября и 14 декабря 2020 года. Не начинайте важные дела в этот день, как и вообще в коридор затмений, чтобы избежать ненужных разочарований. Главная астрологическая рекомендация на этот день – не начинать важные дела и не принимать значимые решения, потому что они могут реализоваться совершенно непредсказуемым образом. Результаты всех дел, начатых на срединную точку между затмениями и последствия от этого, могут быть насыщены непредсказуемыми случайностями, которые резко поменяют ход дела. Это день путаницы, беспорядка и хаоса, поэтому лучше сосредоточиться и погрузиться в себя вы интуитивно поймете те программы подсознания которые надо изменить и от чего необходимо отказаться чтобы трансформация прошла относительно легко и принесла новые возможности люди смелые волевые уверенные в себе на срединной точке 7 декабря могут позволить себе сделать то что в обычные дни как им кажется никогда и ни за что бы не получилось Срединная точка заряжает энергией только самые невероятные события, но она негативно отражается на запланированном, предсказуемом и проверенном опытом и временем. В срединную точку активизируются кармические вопросы и следует быть готовыми к самым неожиданным подаркам судьбы. В срединные точки между затмениями — это время отсутствия контроля и это день жесткого выбора. Многое может искажаться, но в то же время это максимальная свобода. Самая главная характеристика срединных точек — непредсказуемость событий, явлений, процессов. Особенно остро на эти дни реагируют те люди, которые родились в коридор затмений. В предыдущий раз. Затмения Сараса-4С были с 20 ноября по 4 декабря 2002 года. Эти затмения оказали влияние на фон первой половины 2003 года. Ответы на многие вопросы, которые появятся в сезон затмений «Осень-зима-2020» вы сможете найти, если обратитесь к прошлому опыту. Вспомните то, что происходило с вами в этот период. Что касается событий мирового масштаба, вы можете почитать в Википедии. Достаточно насыщенные были ноябрь и декабрь 2002, а также первая половина 2003 года. Вечером 1 декабря Меркурий а 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, перейдут в знак Стрельца. Эти транзиты помогут в поиске жизненной миссии, направляя людей к горизонтам нового опыта. Чтобы пришло осознание того, что истина включает в себя и положительные, и отрицательные аспекты. Многие понимают значение противоположных взглядов и мнений, и то, что истина рождается в единстве и борьбе противоположностей. Это помогает формировать мировоззрение, основанное на сбалансированном сочетании духовных и практических аспектов жизни. Люди становятся более открыты к новым философским концепциям и идеям. Общественное сознание меняется в лучшую сторону — Позитивнее воспринимаются и осознаются ресурсы. Тон общественного настроения становится более благоприятен. Все это способствует оптимистическим настроениям. А позитивный внутренний настрой облегчит процесс обновления в этот коридор затмений. В сезон затмений ноябрь-декабрь 2020 года в зоне риска находятся три знака зодиака. Близнецы. Стрельцы и Девы, а также представители знака Рыб. Но здесь негативное влияние менее выражено, менее напряжено. Львы и раки в любом случае попадают под влияние затмений, так как их управители светило, Солнце и Луна принимают участие в формировании этого астрологического события. Повышенная энергичность и жизнерадостность овнов будет способствовать преодолению многих препятствий. Динамично будут использоваться все предоставляемые возможности. Любая инициатива в этот период будет благоприятной и после окончания сезона затмений вы сможете успешно начать любой проект, который необходимо выполнить в короткий срок, либо заняться предпринимательской деятельностью. В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями другого пола. Этот коридор затмений может подорвать уверенность Тельца в собственных силах. Кажется, что очень трудно добиться в жизни поставленных целей, что не хватает энергии. Здесь во многом все зависит от личных аспектов гороскопа. Возможно, эмоциональная встряска. Но это все ради будущего. Пусть даже придется чем-то пожертвовать, что-то потерять. Основной вопрос, который нужно осознать, это увидеть свои возможности и понять, как их использовать с выгодой и пользой для себя. В знаке Близнецы произойдет лунное затмение 30 ноября. Поэтому представители этого знака почувствуют энергии коридора затмений очень сильно. Эмоции будут бушевать и заглушать голос разума. Но постарайтесь проявить спокойствие, так как эмоции дадут лишь негативный результат. Произойдет завершение чего-то. Наступает тот самый момент, когда надо подводить черту и ставить жирную точку. А в чем именно это зависит от того, в каком астрологическом доме личного гороскопа происходит затмение. В любом случае, это время перемен возможно, резких и болезненных, но необходимых. Представители знака рака всегда чувствуют любое затмение, так как этим знаком управляет Луна, которая принимает участие в формировании затмений. В этот период надо выплеснуть негатив, чтобы оставить его в прошлом и начать жизнь с чистого листа. Вы почувствуете сильный дисбаланс между вашими сознательными и подсознательными потребностями. Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому лучше отложить важные встречи и разговоры. Многие события могут произойти далеко не так, как планировались. Львы, так же как и раки, особенно сильно ощущают периоды затмений. Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья характерны для этого периода. Вы можете почувствовать себя подавленно и недооцененно. Трудности в отношениях с начальством, противостояние с подчиненными вам, видимо, не избежать. Это может повредить вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей, вызванных действием затмений. Следует также постараться соблюдать крайнюю осторожность на дороге, во время вождения автомобиля. Срединная точка между затмениями будет 7 декабря, луна в этот день в знаке Девы. Поэтому представители этого знака зодиака одолевают внутренние конфликты. Мешают домашние проблемы. И для решения любых вопросов этот период неблагоприятен. Из-за угрюмости и инертности появляется склонность вступать в конфликты. Период характеризуется неблагоприятным эмоциональным фоном, нервозностью и подавленностью. У домашних и любимых может сложиться впечатление, что вы нарочно идете на конфликт. Эмоциональные трудности не способствуют... Гармоничным отношением с детьми. Для весов этот период отмечен высокой эмоциональной напряженностью. Проявляются крайности в проявлениях чувств, которые порой затмевают разум. Эмоции могут выйти из-под контроля. Тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Тяжелый период для хронических больных. Тяжелое состояние еще усугубляется нервными срывами, депрессией, душевным напряжением, внутренним разладом, беспокойством по пустякам и быстро меняющимся настроением. Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы, особенно бытовой или несчастного случая. Скорпионы в отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях испытывают определенные трудности. Тем не менее, говорить о существенном влиянии разногласий периода на стабильность в отношений не приходится. Действие этого неприятного периода сразу же закончится после окончания затмений. Лучше отказаться от участия в веселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Возможно, ссоры с женщинами или из-за женщин. Особенно это касается вашей мамы. Если есть психические и эмоциональные нарушения, то вероятны обострения и критические состояния. Берегите себя. В Стрельце 14 декабря произойдет солнечное затмение. У представителей этого знака зодиака возможны серьезные потери и неприятности в сфере бизнеса. Вокруг вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных деловых проблем. По возможности уйдите в отпуск, отдохните, так вы сможете избежать многих неприятностей. Эмоциональная неустойчивость плохо отразится на состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Этот период затмений проверит стойкость вашего организма. Но это не подходящее время для обследований, так как оно не покажет объективной картины. У козерогов могут произойти изменения в личной жизни. Это период проверки искренности и теплоты ваших любовных или супружеских отношений видимо вам не избежать ссор и разногласий по пустякам но только близкий человек поможет вам выбраться из состояния подавленности и неуверенности возможно даже депрессии для мужчин характерны наезды со стороны жены для женщин непонимание ее волнений со стороны мужа дети доставят дополнительные хлопоты скрываются проблемы в их воспитании Будьте осторожны в расходах и тратах, так как можете понести имущественные потери по собственной вине. Водолеям необходимо сдерживать свои порывы и усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию. Стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор. Возможно, пришло время решиться на поиске нового места работы. Присутствует тревога, но это скорее обусловлено грядущими глобальными переменами, которые начнутся 21 декабря в Водолее. Это будет соединение Сатурна и Юпитера. И начнется новый 20-летний цикл. Но поскольку у Водолеев все происходит быстрее, чем у всех остальных то эти астрологические события накладываются друг на друга и приносят водолеям мрачные мысли. Ведь это же период затмений, повышается тревога. Обязательно посмотрите мое видео, которое выйдет в декабре по поводу соединения социальных планет в вашем знаке. Представителей знака рыб ждет много соблазнов. Пары, которые не пройдут испытания, обусловленные этим периодом затмений, расстанутся и вряд ли в будущем смогут возобновить взаимоотношения. Возможны различные нарушения здоровья. Хроническим больным желательно за несколько дней до начала коридора затмений пройти поддерживающую терапию во избежание обострения заболеваний. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду со внешней подавленностью, могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских и семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Избегайте чрезмерных удовольствий и увлечения любовными делами. На этом у меня все Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду рада комментариям. Сделайте репост, пожалуйста, если не сложно. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.